Всем привет, это привет. Ольга Романова, да, здрасте, Олег Григоренко, Русь сидящая, MyRussianRights, наверное, лучше есть, сейчас есть говорить мыр, 7 на 7, Газонтальная Россия, главный редактор. Ну, здорово, что ты к нам присоединился в этот раз, хотя да, нам было очень хорошо, меня. очень хорошо с твоей коллегой Екатериной, и надеюсь, что мы тоже будем продолжать. Кто так, то так. И она Ой, очень понравилась. Было. Она очень понравилась нашим зрителям. Напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, и нам, и Кате, и Олегу. Вообще, как, как, ну, как вам с нами? Вот, мы волнуемся. Как первый раз. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Для нас это очень важно. Но самое -то главное, что это еще важно для тех людей с которыми вы хотели поделиться. Если вам нравится, поставьте лайк, потому что тогда они это увидят. Вдруг вы подумаете о каком-то своем родном и близком человеке, о друге, о какой-то части своей семьи и подумаете, что как было бы хорошо, если бы он, она, они смотрели бы это вместе со мной. Тогда стоит поставить лайк, и они это увидят. Даже без напоминания. О близких людях. О близких людях... Я, знаешь, Олег, я все время думаю о близких людях, когда, когда выносится какой-то очередной приговор, или когда становится известным о серьезной болезни человека в тюрьме. Я, на самом деле, очень хорошо понимаю, что происходит с близкими людьми. И, если честно, если честно, действительно, людям, близким, остающимся на свободе, часто бывает тяжелее, чем сидящим родителям Ильи Яшина, который получил на прошлой неделе немыслимый срок. Собственно, ну да, ни за что. Алексей Горинов, который все время думает о своей собаке, которая осталась с близкими людьми, но я знаю, что Алексей Горинов, муниципального депутата, который получил тогда по приговору сюда семь лет, что ему было очень плохо еще в тюрьме, в Москве. И он никогда не жаловался об этом говорить только адвокаты. И если он сейчас в той колонии в ИК-2, в Покрове, где раньше сел Навальный, начал говорить о том, что ему плохо, это означает, что ему очень плохо. И вы знаете, хочу сказать такую страшную вещь, но мне кажется, надо сказать. Вот. Мы все время работаем с заключенными, все время работаем с тюрьмами, работаем с адвокатами, с правозащитниками. И ну, мы же разговариваем мы общаемся друг с другом. Не только по работе, но и вот, вот неформально общаемся. И мы все считаем, что если так пойдет дело, то Алексей Навальный не доживет до конца 2023 -го года. И вот это серьезно, да, его медленно убивают, его медленно убивают, и вы должны об этом знать, потому что тогда с общими усилиями мы, наверное, все-таки можем что-то сделать, по крайней мере, знайте об этом, думайте об этом. Пока это еще можно остановить, пока он живой, его просто, его морят, да, медленно убивают. И на этой неделе наблюдали мы это в прямом эфире со многими оппозиционными политиками уехавшими, журналистами. Мы просто так собрались в одно место в одно время, и мы наблюдали за приговором еще одному муниципальному депутату. Многие из нас, многие из нас ее знают, Китыван Храидзе. Китыван Храидзе, знаете, вот бывают люди, бывают люди, живущие как-то по каким-то своим меркам, такими часто бывают художники, такими часто бывают учителя музыки, такими часто бывают поэты, да, в своем измерении, которые там не считают бюджет на год вперед, которые, ну, ну, вот, вот такое, да, и не думают, не думают о о том, чтобы купить шубу к зиме, да, они какую-то одежду шьют сами. Я рассказываю про Китван, которая жила вот в центре Москвы, работала муниципальным депутатом. Она не очень здоровый человек, Знаете, она всю жизнь шила себе одежду сама. Не потому что она портной, а потому что вот вот так. да, Потому что ей было проще шить себе самой, чем думать о пальто. И этот человек, который жил, ну, какие-то, я не знаю, как птица небесная. И вот ее обвинили в вымогательстве взятки крупнейшему, большой девелопер. И знаете, что было главным вещдоком в деле? То, что в кармане где-то там висящего пальто в кладовке нашли две купюры по пять Две купюры в кармане пальто. И отказались проводить дактилоскопическую экспертизу, потому что это были не ее купюры. И пришел человек в суд, главный свидетель. Он говорит, да, я брал деньги, я брал деньги и обещал, что я э, отдам их Китван. Нет, я их не отдавал, но я это обещал. А, да, спасибо, идите. Видите, он брал для Она получила 4 года. Понимаете, 4 года женской колонии для человека, который вообще ничего не сделал, который всегда старался, э, старался что-то делать для жителей, муниципальные депутаты. Даже, собственно, представитель этого застройщика говорил, да что, китыван, она сумасшедшая, мы вообще боялись его присутствовать и говорить о деньгах. И вот тогда получила вот эти четыре года колонии, настоящей колонии, не просто за то, что она была муниципальным депутатом. И тем временем, тем временем, коллега Китван Хараидзе, а пока что нам фоточку этой дамочки, она, глава Тверского района Москвы, Елена Шевцова, распределилась поощрить себя тройной месячной зарплатой по случаю Нового года. А Шевцова работает главой библиотеки. А библиотека это расположена в доме, где жила Китыван Хараидзе. Вот она, стала главой муниципального совета, запретила ей участвовать в заседаниях этого совета. А еще Шовцова запретила жителям напрямую обращаться к депутатам, к их депутатам муниципальным. На заседаниях перед ней лежит листок с заранее прописанным итогом голосования. А победила библиотекарь на выборах с помощью, естественно, электронного голосования. Я... Для меня вот в, э, в истории э, этих политиков, этих муниципальных депутатов и, и Ильи Яшина и Алексея Горинова и Кит Иван Храидзе очень важна э, одна вещь, которая важна для меня как для журналистов. По, по большому счету их всех судят за слова. Яшина судят за слова, которые он сказал об украинской буче. Горинова судят, судили и посадили за слова, которого он сказал э, по поводу местности детских праздников во время войны. Э, Китван Иван Хараидзе судит тоже, в общем, за ее работу как муниципального депутата. Работа муниципального депутата — это говорить о том, э, что волнует жителей, говорить о том, что волнует ее избирателей. Меня, конечно, э, восхищает э, Алексей Навальный, который умудряется даже в тех нечеловеческих условиях, в которых он находится, отправлять на свободу вот те послания, которые у него выходят в социальных сетях, очень ироничные, очень и жизнеутверждающие, хотя э, действительно обычно говорят, ну вот его там посадили там, на 8 лет, на 10 лет, ну и мы надеемся, что он выйдет на свободу до конца этого срока, потому что ситуация как-то изменится. Но по большому счету вот эти слова которые говорили депутаты, которые пишут Навальный, это такая страшная штука, что ну я не знаю, вот очень интересная, наверное, главная такая федеральная тема э, этой недели э, официозная – это закон э, о защите русского языка. А вот мы так э, из-за нее мы так сформулировали название нашего стрима. В общем, по большому счету Российская Федерация в лице там, Государственной Думы, Совет Федерации и Президента хочет взять под контроль русский язык. Вот, Наконец-то вот эта э, октябрьская инициатива, э, по которой чиновникам там э, и, самое главное, медиа э, запретят использовать э, иностранные слова, если у них есть русский аналог, вот она теперь уже завертелась и Госдума приняла ее в первом чтении, по-моему. Вот. А, ну, не все, конечно, у них очень хорошо получается. И мы так назвали стрим, потому что, в общем, спасать русский язык, я не знаю, вот, от кого его надо. И э, давайте посмотрим вот на несколько фотографий. Это фотографии из Перней, где молодая mm -hmm. гвардия Дина России провела пикет за сохранение русского языка. Вот в сад ко мне пришли э, семь молодогвардейцев, кстати, <смех> интересно, что несмотря на то, что в России, в общем, запрещено приходить на публичные мероприятия с закрытым лицом, вот некоторые из них просто, ну, как-то не все лицо у них видно. Но ну, будем считать, что в Перми просто было очень холодно. Вот, и ä, можно еще одну фотографию, вот, ä, с названием, собственно, пикета, да, вот, «За сохранение ä, русского языка». Я люблю играть в компьютерные игры, и у меня там как раз есть «Сохранение я» такие сейвы, говоря запрещенным ныне языком. Вот. Но вот здесь, видимо, эти сейвы вот в такой политической игре используются. Вот такое у нас, я не знаю, как это назвать, возвращение родного языка в родную гавань, ну, с сохранением там всего на свете. Ну, кстати сказать, гавань и гвардия точно не русские слова, вот точно совершенно. Но возвращение я языка в родную лужу, я не знаю. И молодо, обормотая Обормот, наверное, суть. Обормот нет, греческое. Наверное, как и ахламон, да. Ахламон, и обормот. Греческое, да. Значит, если ахламон греческое, значит, обормот тоже греческое. Поэтому я знаю несколько русских слов, которые очень подошли бы, но я думаю, что мне продюсер запикает и по головке не погладит. Вот. А в телеграм-канале. Туподар. Краснодар хорошо объясняют. Это цитата. «Думские буяри одобрили указу защите великодержавные русскую речи от поганых бусурманских словес». Кстати говоря, бусульманское то, точно не русская. В первом чтении. «Он и словеса полагается воспретить к употреблению, ежели в русском языке есть такие же. Чтоб далеко не бегать, решено сразу использовать вместо слова законопроект отечественный аналог указу замысел, указанная проектируемая норма, ой, сколько сразу иностранных слов, наверное, норма, ну, да, да, норма тоже, да, направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов, говорится в пояснительной записке к документу, документ иностранный, в чем конкретно проблема, ой, чрезмерность не уточняется, указа, Замысел внесло правительство 26 октября. Он предполагает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Проект предусматривает выдавливание из употребления иностранных слов, если им есть аналог. А, ну, То есть, конечно, не аналог, а подмена. Да? В случае, если иностранные слова не имеют аналога в русском языке, использование он их дозволяется. Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете использования в рекламе букв алфавитов, созданных не на основе кириллицы. <coughs> Автор инициативы, инициатива, собственно, сенатор Сергей Цеков, пояснил, что закон необходим из-за засилья иностранных слов, которые принижают и засуряют великий русский язык. Ну Вот он удивится, когда узнает, что кириллица заимствована. Uh, и все буквы, собственно, заимствованы из иностранного алфавита двумя, собственно, греками. Я <с corks> думаю, что он еще больше удивится, когда узнает, что две, я даже не знаю, слово святые не хочу теперь говорить, две особенно любимые, скажем так, в России сейчас буквы «З» и В, они тоже, в общем-то, не кириллица. Можно очень долго шутить по поводу этого языка, мы, например, у себя в канале «7 на 7» запустили для наших читателей такую шуточную задачу, да, подобрать на некоторые слова иностранные, в общем, довольно привычные русские аналоги. Мне больше всего понравилось, когда на слово фрилансер нам подобрали слово батрак, а на слово каворкинг нам подобрали слово что-то «слобода». Вот мы пойдем с батраками в «слободу» работать. Мы так немножко посмеялись редакцией. А смеяться над этим законом, законом, наверное, можно, но мне кажется, что его приняли в общем, вовсе не для защиты русского языка. Тем более, что не очень понятно, почему в России, где живут носители 156 языков, надо защищать только русский язык. Вот. А, а для того, и об этом говорили депутаты Госдумы на этой неделе, чтобы во втором чтении или отдельным законопроектом внести э, изменения в Уголовный и Административный кодекс, наверное, сначала все-таки в Административный кодекс, за употреблением всяких нехороших слов. И мне кажется, что э, это будет э, хорошим инструментом для давления на СМИ, которые уж совсем пытаются разговаривать на языке хлопков и специальных военных операций, чтобы вот уж, ну вот если там что-то появится недозволенное или нежелательное, тут вот прям вот за сохранение русского языка штраф, ну, точнее, наверное, за, за посягательство на сохранность русского языка, им вот точно, чтобы штраф был. Вообще... О, о... Давайте сначала, давайте сначала я все-таки хочу заступиться... А, так буду в этой колее уже идти. Я сначала переименуем уголовный кодекс все-таки в уголовное уложение. Что за Кодекс. Это что такое? А еще лучше? Дом устрой. Как было. Как к истокам. Да. Кстати, в России-то в одно время было принято называть такие документы правдами, но мне кажется, что не все так однозначно. А у нас по сценарию дальше идет другая новость тоже про защиту от чуждых ценностей. И да -да -да. выражение в эти чуждые ценности нашли э, в игре World of Warcraft. Я на самом деле э, не очень люблю сетевые игры, но World of Warcraft, Warcraft это, это прям феномен. Это игра, в которой mm -hmm. играют миллионы, если не миллиарды людей. Вот. И э, в ней нашли э, в новом дополнении, э, которое называется Dragonflight, Полет дракона», наверное, полет летучего змея», вот так вот, наверное, теперь будем переводить, а, нашли вторжение вот в русские такие традиционные ценности, потому что а, по сюжету этого дополнения а, там есть а, «Свадьба кентавров-геев». И в оригинале один из них во время церемонии говорит «Want to get married? Хочешь пожениться?» Второй отвечает «More than anything, I love you». Два таких сказочных существа испытывают друг другу вполне понятные чувства, которые, в общем-то, называют словом «любовь» вполне себе русским. Вот. Но на русский язык это перевели совершенно по-другому. Это перевели так. «Хочешь быть моим братом? Больше всего на свете. Ты мой брат». И вот, наверное, защитили. Вот, вот теперь, наверное, традиционные ценности не пострадают в России. Да, ну у нас вот, знаешь, Майковского тут, знаешь, Маяковского же тут на днях признали человеком, который пропагандирует нетрадиционные ценности. Ну покажите фоточку, я же обещала, что, несмотря на то, что вы выкинули Майковского, я срок покажу. В следующий раз. В следующий раз. раз говорят, слушайте, короче говоря, помните Маяковского в желтой рубахе. Ну, Маяковский такой вот, красивый в желтой рубахе и в шортах. Это какой был город у нас? А, мне где-то на Урале. Опять же, вывесили, вывесили Маяковского, и тут же все забегали, закричали. Ой-ой-ой, что что такое пропагандируйте, какие нетрадиционные сексуальные ценности. А это был, прямо скажем, Владимир Владимирович. Ну и шо, что ж, Маяковский? Все равно Владимир Владимирович. Запретили Маяковского, заканчивали русскую культуру. Ну, пошли к войне уже. Военные новости и... На самом деле мне очень нравятся новости, когда э, люди, особенно люди в погонах, говорят, что они не хотят э, воевать, не хотят воевать за пределами России, не хотят нападать на другие страны. И вот один из таких людей э, попросил убежище в Казахстане. Его зовут Михаил Жилин, и он сотрудник ФСО. А... Федеральная служба охраны ⁇ это те люди специальные, да, да, да, которые за Президентом с ядерным чемоданчиком. А, а и с этим... У с... нас есть, кстати, видео... И не и только с быть... ядерным, да, кстати. Они да, же там одно... мочу за ним собирают. Чп, да, uh -huh. А У нас есть видео про этого человека, но вот прежде чем мы его посмотрим, я, наверное, зачитаю те слова, которые он говорил, вот, mm -hmm. э, о том, почему он уехал в Казахстан, присягая, наверное, своему отеч... отечеству. Я давал обязательство защищать свободу и независимость своей родины, Российской Федерации, внутри ее границ, а не вести агрессивные боевые действия в составе вооруженных сил своей страны с целью захвата территории другого государства. И он уехал в Казахстан, и в Казахстане с ним произошла очень неприятная история. Давайте мы видео посмотрим. Я, Жильняш, Алексей являюсь Без цели дезертирства 27 сентября 2022 года пересек государственную границу с Республикой Казахстан из-за того, что начатая военно-политическим руководством Российской Федерации война в Украине обязывала бы меня отправиться в зону ведения боевых действий для убийства других лиц, граждан Украины, с чем я категорически не согласен. Мне известно, что в России меня ищет военная полиция для вручения мне повестки по мобилизации. Нам об этом сообщила классная руководительница моей дочери из школы. В связи с этим я прошу получения политического убежища в республике Казахстан. Спасибо. Ну им уже отказали, и сейчас, судя по всему, будут выдавать. А мы понимаем, почему, кстати. Мы понимаем, почему. Потому что я думаю, что это из-за трех волшебных букв. Из-за букв ФСО, потому что такая организация вызывает все-таки определенные эмоции на государствах, которые все-таки входят вот в оборонительные соглашения с Россией, в УДКБ. Казахстан — это участник ВДКБ не смогла получить убежище и его жена, потому что там возникли проблемы с документами, и вообще в очень много очередей в Казахстан уехало, уехали огромное количество людей, которые бежали от мобилизации. И вот жена Михаила Екатерина Жилина рассказала, что она надеется на вмешательство мирового сообщества и просит какую-нибудь третью страну предоставить все-таки статус беженца и ее мужу. А проблема в том, что вот у Михаила Жилина нет загранпаспорта, и он не может уехать как бы в страну, даже с, с которой в России есть безвиз... соглашение о безвизовом или каком-то упрощенном въезде, там, например, в Турцию, то же самое. Я очень надеюсь, что история Михаила и Екатерины законч... закончится благополучно, и они смогут находиться там, где за их убеждения, за нежелание ехать на войну и убивать людей, они не, от, не ответят лишением свободы. Мне кажется, есть еще одна очень важная штука. Мы, конечно, сейчас все полюбили всех канцелить, люк, эти прочее, прочее. Я говорю «мы», потому что, ну что, не рядится же нам в белой, там, не знаю, одежды, естественно. Да, мы это делаем. Ну, послушайте, если мы так будем делать с каждым, если мы так будем делать все время, люди просто не станут переходить на нашу сторону. Вот, собственно, и все. Давайте, я все время думаю, вот фон Штауфенберг, да? Вот он попытался грохнуть Гитлера, не получилось. Его самого убили. Но и что теперь давайте будем предъявлять фон Штаубергу что что он работал на Гитлера а он работал А как он начал к нему подобрался а, Слушайте если завтра Извините охранники Путина договорятся друг с другом и его грохнут дайте вот называть вещи своими именами да мы сразу все, все выпиваем за да, что он сдох а, то то то то что давайте их судить за покушение до убийства за то, что они там работают 20 лет охранника Путина не, не будем. Граждане, если вы меня слышите, вам амнистия. Ну и вот, я думаю, что по тому же поводу совершенно э, нельзя выдавать э, людей, которые работали в ФСО или там в ФСБ, там где угодно, пусть бегут. Чем больше бегут, тем лучше. Как это? это, Женщина, удача? Чем больше сдадим, тем меньше дадут. Не знаю, у меня у меня очень противоречивые чувства э, на этот счет, потому что я слышал истории, наверное. Это да, да, довольно известная история, она стала даже юмористической, когда люди, которые уезжали в Казахстан от мобилизации, ехали туда на машинах с буквой Z, Да, э, да, которые, да. В общем-то, не, не вполне. Кириллическая, вот, и когда их разворачивали на пропускных пунктах, они поступали очень просто, они прорисовывали рядом букву «К». Получалось КЗ международное обозначение Казахстана. И все-таки люди, которые отправляются убивать и отправляются туда по своей воле, должны нести ответственность за те действия, которые они делают по своей собственной воле. — Совершенно согласна. У нас в конце будет сюжет про, этого, про эту новую звезду а -а, ЧВК Вагнера, Андрея Медведева, -а, которую мы очень хорошо знаем. Давайте уже досмотрите до конца. Он тоже захотел поехал, захотел вернуться, спасите, помогите. А на войне ты цветы нюхал, Андрюша. Я думаю, мы это обсудим, когда мы да. посмотрим видео, но людей, которые отправляются на войну, может быть, скоро станет больше, потому что а, недавно а, пришла новость о том, что московским полицейским, и у нас есть фото, а, посоветовали или даже приказали собрать вещь-мешки. И а, вот в этом а, распоряжении есть список вещей, которые нужно закупить в ближайшее время. Там речь идет об одежде, полотенце, компас, фонарь, спальный мешок, туристический коврик, царская линейка и многие другие вещи. И почему-то мне кажется, что э, эти все вещи, особенно компас, фонари, спальный мешок, это не те штуки, которые можно использовать на территории э, Города федерального значения, город Москва. А, и вполне возможно, что так готовят э, сотрудников силовых ведомств к отправке ну, на войну, в префронтовую зону. Недавно о, же да, да, да. предположение о том, что новая волна мобилизации вполне может начаться там, когда закончится новогодний праздник. Она нам сегодня написала одна довольно простая женщина, которая, которая собиралась вести сына в военкомат, там, что-то какие -то документы проверять. Мы говорили, не-не-не-не, не води, не води, не води, не води, не, не, не, не води. А она все-таки повела, и, вернее, она его оставила дома, пошла за него и сказала, что я вот мама там, что хотели. Они сказали, не-не-не-не, приводите вашего после 16 января. И она нам об этом написала. И вот эту вот дату мы как-то впервые услышали, 16 января, вот от обычной женщины из провинциального города. Но вот, тем не менее, закончилась мобилизация, а вот в Москве идут облавы каждый день. Это не провинция, это Москва. Я сегодня услышала, как в общежитии финансовой академии, а я сама выпускница финансовой академии, поэтому мне это очень дорого, забрали там всех в общежитии, отволокли куда-то в военкомат, и ну, половина людей как-то смогли их выдать адвокаты в том числе, и половина там осталась, судьба их неизвестна. Павел Чиков, главы Агора, тоже сообщает, что молодых людей активно ловит полиция на улицах столицы, и буквально одним днем забирают в армию. Это происходит в Москве, Волгограде и Владивостоке. Бабушкинский военкомат забрали в армию одним днем единственного опекуна-инвалида, не дав родственникам даже сбегать за документами. Военкомат Тверского района Москвы тоже устроил облаву на призывников. 10 человек сващено на улице, доставлено в военкомат. Мужчин просто хватали на улице. Одного забрали из кофейни. При этом полицейские снимали с себя познавательные значки. А, ну, вот, и, собственно, а, не знаю, как к этому относиться в свете того, что мы с тобой сейчас обсуждали. Вот их схватили, отправляют на войну. А, и что мы с тобой скажем, что, пусть не ходят, ну их туда волокут. Их волокут, да, их волокут, но э, все-таки э, у нас же, в общем-то, и мобилизация не закончилась, и призыв начался, и в этой новости, насколько я понимаю, речь идет именно о призывниках, а не, э, не о мобилизованных, а о призывников, вроде как наши э, российские власти обещают не отправлять в зону боевых действий. А мы а, верим а... Обещалкиным, да? Мы ну, первый конечно, раз их слышим, да? Конечно. А и э, это как раз тот случай, когда, э, ну, не знаю, мы, э, в одном из прошлых стримов я говорил, что э, армия, которая комплектуется вот таким образом, очень похожа на армию рабов. И э, это как раз тот случай, когда это люди, которые не по своей воле отправляются, это люди, у которых, в общем-то, не так много выбора есть. Но здесь есть э, интересный, примечательный момент недавно было исследование поисковых запросов в поисковой системе Яндекс и поисковые запросы, в которые включали слова «как сдаться в плен». И с начала мобилизации и с начала отправки мобилизованных на фронт вот этот запрос стал более популярным, раз в 60, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому, наверное, выбор у человека есть всегда, какой выбор человек делает это его внутреннее какое-то решение, но, видимо, разные варианты для себя люди, которые не по своей воле отправляются на фронт, все-таки рассматривают. Главное не стрелять. Главное не брать в руки оружие, не стрелять в украинцев. Главное не становиться военным преступником, и не участвовать в этой кровавой войне, устроенной сумасшедшим, сумасшедшим дедом, не знаю, у меня как-то в голове все время стоит картинка, помните, старого, старого еще, на кольца кольца», по-моему, даже с первого, когда Гэндальф там проваливается в подземелье, и у него только рука остается, последние пальцы цепляются, еще того, еще, когда он был Гэндальф Серый, и он кричит «Спасайтесь, глупцы!» «Спасайтесь, бегите, глупцы. глупцы!» Да, «Бегите, глупцы!» и я надеюсь, что все-таки призывники... Будут хорошими мальчиками и сохранять сохранят свой шер, но сначала надо свалить. Чтобы ну, спасти шер, нужно покинуть шер. А вот, к сожалению, сказки, которые, которые сейчас рассказывают, видимо, российским детям, немного отличаются от пластилина колец. Мне очень больно, на самом деле, от таких новостей, когда я их называю милитаризация детей просто. И, может быть, мы сейчас посмотрим одно интересное фото. В одном из детских садов Московской области воспитатель попросил родителей принести жестяные банки для производства окопных свечей для солдат. А родителям сообщили, что в магазине автозапчастей неравнодушные люди делают своими руками, шьют на э, носилки, маскировочные сети, делают окопные свечи собирают все необходимое для фронта там всегда ждут помощников. Тут, вот, э, когда э, с козырей заходят, заходят с детей это, по-моему, очень ужасно, и такого быть не должно. Но э, вот э, это традиция традиция делать э, окопные свечи вот она распространяется и по садикам и по школам а в школьных чатах родители просят поскорести по сусетам да вот а набрать жестяных баночек из-под детского питания для окопных свечей на фронт у нас еще вот есть фото и, и такого призыва а что самое интересное давайте мы фото посмотрим а, да. А... Там есть очень интересная фраза вот на, на, на этом скриншоте информацию просили не постить в открытую, видимо, чтобы страну не позорить. То есть получается, что собирать вот эти банки, в которые потом заворачивают картон, вот свернутый спиральку и заливают там воском, это нормально, а говорить о том, что вот теперь на этом. В общем, на, государство не смогло а, обеспечить там, своих собственных солдат, свою собственную армию а, нормальными горелками, чтобы готовить себе еду. Это, это страну позорить. Не знаю. В Иркутском детском саду собирают банки для валендажных свечей. Вот, и там есть фото. Вот Там а, просят родителей сдать на нужды фронта парафин. А вот в храмах Томска поставили на поток изготовления окопных свечей. Вот сейчас мы как раз посмотрим а, видео, где узнаем, что это такое. Вообще вот э, эту штуку, окопные свечи, изобрели э, во время Первой мировой войны, она в России появилась, когда, собственно, началась окопная война. Ну, производство их происходит вот так. Давайте посмотрим видео из Томска. Картон, картон, воском, дают большую теплоту. Таким образом, изделия можно использовать и и для, для того, чтобы высушить. Это даже прищепные, свечи. Свечи на сами Процесс изготовления не останавливает. Поэтому постоянно и банки, и бартонки, и которые используют в христианском, не несколько не смочись, не смочись, не смочись, не завтра. не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не было не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, не смочись, по С 2013 года до 2014 года, до того момента, когда в Украине начались боевые действия, такие свечи назывались туристическими и в России, и в Украине. А окопными свечами их начали называть в Украине несколько лет назад, но вот теперь это докатилось и до России. Но Совершенно... Мне бы все-таки хотелось, чтобы такие свечи оставались туристическими, а не окопными. Очень странные разные формы поддержки мы видим. Покажите, пожалуйста, прекрасный танк из Псковской области. Это Красные Струги, поселок Красные Струги. Это родители мобилизованного военнослужащего солдата. Собственно, проводили сына на войну. И построили, значит, такой танк, потому что решили, что вот это вот будет ему самой лучшей поддержкой. А то что все как дураки там, свечи окопные собирают там, или консервы, или еще что-нибудь. А тут можно построить танк, и это будет поддержка нашему мобилизованному сыну. При этом родители очень вам гордятся, конечно, и а, верят то, что он вернется живым, здоровым, убивав видимо, как можно больше украинцев. Вот... Такие вот прекрасные люди живут в древнем городе Красные струги Псковской области. Им в голову не приходит ни Мне эта картинка напомнила легенду о, о жителях, о коренных жителях островов Тихого океана, которые делали макеты самолетов. Но они хотя бы. Карго культы, что... да. Да, оттуда пошло понятие карли-культ, но э, они хотя бы надеялись, что прилетят самолеты, привезут им тушенку, э, там, я не знаю, какие-то ну, ништяки, что называется. Но на что надеются люди, которые строят у себя во дворе танк? В поддержку. Я не знаю. Мне, мне бы очень не хотелось, чтобы к ним приехал танк или танки приезжали куда-нибудь еще. Мне бы очень хотелось, чтобы все танки, которые есть в Украине, сейчас уехали бы домой. Но, знаешь, есть, есть еще, помимо карго-культа, вот, собственно, тоже есть одно замечательное исследование, его довольно часто э, цитирует э, Виктор Шандерович, хороший наш товарищ. Э, действительно, есть такое исследование, обнаружено прямо сейчас, вот сейчас, то есть это не, да, не 18 век, не 17-й, э, какое-то сильно редкое там племя в э, Полинезии, где... А, собственно местные жители ну, население племени не видела связи между половым актом и рождением ребенка вот как-то вот нет и, и все и здесь тоже у людей какая-то вот отсутствует в голове какая-то очень важная связочка вот тут уже ребеночек-то родился и пошел, пошел на войну котятки, а зачем он пошел на войну а, вот что случилось на вас напали, да, и вот вы им гордитесь, собственно, в связи с чем, что он умеет убивать женщин и детей, которые на него не нападали. Вот какой-то какой разрыв, ну, я не знаю, даже между, не между А и Б, а разрыв какой-то между, между добром и злом, да. А, ну, разрыв. Какое-то смешение в одной банке, Каких-то пауков, ну, не знаю. У нас есть видео, которое показывает, что понимание, ну, что не знаю насчет понимания, честно, честно скажу, не знаю насчет понимания, но оно показывает, что последствия того, что человек отправляется на войну, они все-таки приходят. К сожалению, иногда они приходят к детям. Это видео о том, как дагестанские росгвардейцы навестили семью погибшего боевого товарища, у которого осталось четверть детей. Дагестанские росгвардейцы навестили семью погибшего при исполнении служебного долга боевого товарища Булатипа Алибекова. Сотрудники вне ведомственной охраны управления Росгвардии поговорили с супругой Эльмирой Алибековой, которая осталась с четырьмя детьми. Росгвардейцы принесли им сладкие подарки и поинтересовались, есть ли в семье какие-либо проблемы. Они заверили, что готовы оказать родным своего боевого товарища всю необходимую помощь. Проблемы, обожаю, обожаю. Это, это, это, это, это сладкие подарки можно. под пушистой елочкой. Это вот сладкие подарки под пушистой елочкой принесли погибшему товарищу. Еще и эта корреспондентка, она не вышла вообще, она не поняла, что она вообще несет, что она несет. Она снимает четверых сирот, которые только что остались без отца. Сладкие подарки под пушистой елочкой, ми-ми-ми, дура, блин. Ну вот, вот честно, я как преподаватель журналистики там с средним стажем. Вот я вот руки бы отрывал за такую. Простите меня, мою мою кровавость, но черт! Ты, ты, ты о чем говоришь вообще? Ты о чем говоришь? А, только что семья лишилась зачем? Зачем четверо детей остались без отца? Вот тоже разрыв логической связей между ртом и мозгом. Да ну. Ну, последствия все равно приходят. Последствия приходят, и главная проблема, которая есть в этой семье, она уже никуда из этой семьи не, не, не денется, никуда. Там нет отца. Там нет отца. Нет. Да? Я не знаю, отца убивал, мужа. Убивал он украинцев, не убивал он украинцев. Как бы дети, вот эти дети, они не виноваты в этом. Его просто виноваты могли оставить вот в покое. Просто могли оставить в покое еще тремя детьми, чтобы он их воспитывал и никого не убивал. И чтобы мы с вами не задавались этим вопросом, убивал или не убивал, он мог просто жить в своем Дагестане, э, растить детей, я не знаю, выращивать сад, пасти там овец, я не знаю, э, стать доктором, э, лечить людей. Нет. В Казахстане он мог быть просто хорошим мужем, да? Нифига! Ну, все... ну, и, и их же, в общем, задача в идеале, в каком-то, ну я не знаю, в каком нормальном обществе, не знаю, как это сказать, это охранять людей. Не избивать людей на митингах, просто охранять людей. Потому что, в общем, есть преступники, есть и другие опасности. А вместо этого и человека нет, и дети-сироты. О преступниках. На героев нового кладбища Краснодара. Свежее захоронение. Вагнеровец. Этот Вагнеровец, тот геройский похоронен на аллее героев, он был осужден в 2019 году на 17 лет колонии за убийство и разбой. На биографию свежепредставленного обратили внимание Кавказ Реалии. Александр Васюк, 22-летний Васюк, был осужден за убийство 77-летней пенсионерки, которой он не хотел возвращать долг в миллион рублей. А после убийства он забрал из дома женщины еще 230 тысяч и сбежал. А виновный Усюка посчитал, в общем, не судья, там, какой-нибудь, там, Пипкин, а суд присяжных, да. И это э, не единственный такой случай. Я там знаю биографию еще там одного э, похороненного на Аллее Героев. Он убил семилетнего мальчика, и его отца. Э, э, и вот, вот такая у нас теперь Аллея Героев. Какая страна, такие герои. А вот еще уголовника Олега Зарахохова из Северной Осетии посмертно представили к медали «За отвагу». Вот по прозвищу Колобок, благо вот у нас сейчас есть фотография, хочу сказать, что погонял его Колобок, вот посмертно. Он бывал срок в 19 лет за убийство, множественное убийство и грабежи. Был, конечно, за вербовочевка Вагнер. А, в том числе он расстрелял похоронную профессию Беслани. И вот он посмертно представлен к медали «За отвагу». И в, в, в сообщении говорится, что Ташай – это вот его новое погоняло, а старая, я помню, была Колобок, героически погиб во время штурма опорного пункта ВСУ на окраине Азаряновки к югу от Бахмута. И это уже вторая его медаль. А ранее он получил аналогичную награду за участие в боевых действиях в Чечне. Но вот между боевыми действиями он там расстреливает похоронные, похоронные процессии, убивает людей, я а, ну что, поубивал немножко а, на боевые действия и медаль, поубивал еще и еще медаль, но ну, вот наконец-то закончился, катится-катится колобок, докатился. А вот в Зеленодольске попрощались с грабителем инкассаторов Игорем Богатченко. Он стал известен после громкого ограбления инкассаторской машины и ранения инкассатора, это было в пятнадцатом году в Зеленодольске. Тогда в машине перевозили 68 миллионов рублей. А инкассатора, он хотел убить, но, собственно, он выстрелил ему в ногу напарнику из стабильного оружия. А потом он выбросил раненого коллегу, потому что он сам работал инкассатором из автомобиля, и скрылся. Когда уже завербовали, но еще не уехали, их там показывают кадры с внесудебными казями, с убийством, с расстрелом их бывших коллег. То есть как вот забрали кого-то из зоны, они там воевали или не воевали, и вот они попытались скрыться, там сбежать или взяться плен, их казнили. И все это снимается на камеру, и потом пересылаются эти кадры в зону, где они сидели, и вот новых звербованных заводят в штаб. Ну, штаб – это помещение, где все начальники сидят. Садят планшеты, показывают заключенным, как расстреливают в затылок а, их бывших товарищей. Вот у нас есть а, цитата, да, это BBC сделала такой сюжет. А, они там говорят, это -то, такой то и такой-то предатель и петушара бросил своих товарищей на передовой. И дальше в затылок ему стреляют, утверждает один из осужденных. И мы в Руси сидящий получаем такие сообщения каждый день. А еще на BBC рассказали, что... Заключенный рассказывает, что... Показывает, как человека вешали ну, вешали на железной балке. И BBC рассказывает как минимум о трех таких убийствах. Мы знаем как минимум о 40 таких убийствах. Но, судя по всему, это вообще такое уже обычное, обычное дело вне судебной казни. И обратите внимание, как всем, в общем, наплевать. И э, на прошлой неделе в одной из э, зон э, в Ивановской области э, мы обнаружили, что ЧВК Вагнер ну там приехал не Пригожин, там не какой-то начальство, а приехали такие мелкие шавки. Э, и поэтому не было усиления им усиление в подкрепление для авторитетности придали местному прокурора по надзору за законностью в местах лишения свободы. Такая замечательная штука. И, кстати, сказать, позавчера уходил в отставку большой генерал, глава ГУФСИН Пермского края. Большой, такой толстый дядька, такой важный. Его спрашивают журналисты по поводу вербовки в Чувака Вагнер. Он такой сидит, толстый генерал, и говорит, не, ну что, чувака Вагнер, там вербует, ничего не существует, никого и ничего. У нас есть видео? У нас есть видео по этому поводу, давайте. Ничего конкретного по этому поводу не могу сказать. Вы У меня нет информации по этому поводу. А жалобы по адресу у всей мобили Слушайте, ну, вот... Приходят жалобы с просьбой э, пояснить, где находятся их родственники. Ну, мы связываемся с субъектами Российской Федерации, туда-туда да, этапируют их. Оттуда подтверждение приходит, где находятся. А в Ростове, ну, где-то в другом субъекте, плановое Ну Врет же, как дышит, а? Ничего не знает. Ничего не знает. Меня в таких новостях, особенно вот я на самом деле меня, меня очень сильно и не знаю испугал, наверное, новости о том, что прокуроры придали усиление. Но в таких новостях меня пугает именно вот то, что если нет закона, если нет закона, если ну в, в, в правом государстве Президент же любит говорить, что мы там по закону, у нас государство правовое, но в правом государстве человека не могут как бы, не то что жизни лишить, его не могут а, лишить свободы, а, если не проведена судебная процедура, установленная. Даже во время там, войны происходят военно-полевые суды, трибуналы. И какими бы они ни были ускоренными, там все равно происходит некоторое рассмотрение дела, это все официально это все протоколируется. Там нет этого закона, и те люди становятся героями, возвращаются, убивают людей, потому что ну, как бы они не привыкли, они видели то, что бывает, когда нет закона. Они возвращаются в мирные города, они убивают людей, и потом они снова становятся героями, как вот. Мужчина, которого мы тут называли Колобком там, или Ташаем, снова получают медаль. И потом снова возвращаются. И это насилие, оно же оно не происходит на фронте, оно возвращается назад в города. Это ужасно. И самое ужасное, наверное, все-таки, даже не в этом, самое ужасное, это в том, что люди, которые, как этот погибший отец четверг, четырех детей из Дагестана должны защищать как бы, людей, которые не нарушают закон, людей, которые просто живут и, наверное, где-то у себя внутри говорят, что мы вне политики. А эти люди, на них вот эта эрозия э, закона, эрозия права, она тоже распространяется. Еще одно ужасное видео, это видео с жительницей Брянской области, которая, в общем-то, не сделала ничего такого, чего не делает, например, губернатор Белгородской области... Гладков. она выложила у себя в соцсети последствия прилета, так называемого, по военной части в Клинцах 13 декабря. Вот у нас есть видео с обстрелом и видео с тем, что с, этим, с этой женщиной было дальше. Давайте их посмотрим. Ну вот, последствия ночного прилета. Осколки аж вон туда вон отлетели. И Это вот такая яма, воронка. Это он перевернулся. Что за техника, не знаю, танк, не танк. И вот такая херня. А вот наша столовая недалеко. Вот казарма, которая пострадала. Вот так. А потом эта женщина попадает к правоохранителю. И э, эти правоохранители сажают ее перед камерой, и происходит вот следующее. Давайте включим видео, давайте посмотрим. Сегодня 13.12.2022 года после сети распространился ролик, на котором зафиксировано место попадания ракеты по воинской части в городе Клинцы. Можете пояснить, зачем вы снимали указанный видеоролик? Пояснить могу. Я снимала этот ролик просто для себя, для своей семьи, для своих коллег, не для таких других целей. Снимала, не подумавши, на эмоциях, чтобы показать своим родным, насколько близко подошел к нам наш враг, к нашей части, к нашему городу. Поэтому я его сняла. Вы же понимаете последствия? Да, теперь понимаю последствия. На тот момент я об этом не думала. Думала, что дальше моего телефона это никогда не выйдет. При... Полностью осознаю свою глупую ошибку, приглашу извинения в части, командование части. Больше такого не повторится. И обращаюсь ко всем людям не выкладывать подобное видео, фото в социальных сетях. Так как наш противник может увидеть подобное видео, понять свою ошибку, скорректировать следующий удар, и он наверняка может попасть в цель. Поэтому не стоит выкладывать на общее обозрение подобное видео и фото. Всё. Ну, Во-первых, все-таки я не думаю, что в российском законодательстве, даже в том, которое есть сейчас, есть вот, не знаю, обязанность вот этого извиняться на камеру. А во-вторых, если прямо сейчас зайти в телеграм-канал любого приграничного губернатора, можно увидеть десятки видео так называемых прилетов с разрушенными домами, с разрушенными дорогами. И вот, ну, я не знаю, то, что позволено Юпитеру, а не позволено быку, это тоже у нас закон получается. Еще сидит этот Ахламон, который явно ей годится в сыновья, и говорит, что сегодня 13-12, он что так вот, вот он так дома говорит? То есть это он говорит вот, знаю, под протокол, под это, под все. И вот он измывается на этой несчастной женщине, которая по большому-то счету сделала то, что она чувствует, что она должна сделать, да, потому что это важно, это важно для нее то, что происходит, это важно для ее семьи, для, для жителей местных, это важные вещи. А... Что теперь? Давайте мы будем а... все рассказывать, что тут мы клубы сажаем, ну вот вот что, как. Это нормально, когда идет война, говорить о войне. Не знаю. Ну, зато э, все-таки у нас какие-то попытки вдохновить э, О, э, да. воюющих, они продолжаются. И вот. Не, да еще как. Вот у нас теперь, знаете, те, кто воюет, будут получать право на первоочередную установку квартирного телефона. Но не все воюющие, а только ветераны боевых действий. Среди прочего. Среди прочего, обещает теперь правительство таким ветеранам боевых действий, помимо первоочередной установки домашнего телефона, квартирного телефона, еще и бесплатные протезы. А, ну, надо же, как, как все продвинулось. А еще утверждены правила одновременной выплаты мобилизованным и контрактникам. В правилах есть основания по которым выплату могут потребовать обратно. То есть заплатили деньги, а теперь отдавайте назад. Когда могут потребовать отдать назад деньги? Я не знаю, как насчет льда, о которых мы рассказывали про прошлый раз, да, что лед еще выдают, дрова выдают, как надо лед отдавать назад или там дрова. Пока идет речь про деньги. Если при этом мобилизованный ветеран осуществляет предпринимательскую деятельность, или если его супруга открыла счет за рубежом, но, видимо, разжилась да, на, на, на, этом, на этом деле, открыла счет в Барклайс-банке, там или, я не знаю, в Америке открыла счет. Попробуй, открой. Или если он привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы, то есть в случае сдачи в плен тоже, но при этом, как я так понимаю, что в связи с этим новым законом, который сейчас рассматривает Госдума, что вы можете совершать любые преступления во имя Российской Федерации на оккупированных территориях, вот это вот нищетово. Это вот, пожалуйста. Это сколько хотите, и денег не отберут. Но, по крайней мере, по крайней мере пока, пока мы не передумаем наше дорогое российское правительство. Ну, как и любой другой закон, по-моему, принятый в последние 2-3 года, этот закон резиновый, и под него можно вообще, по-моему, все что угодно подвести. Uh, мы Все-таки наш стрим называется Спустите наш язык. И я скажу фразу сейчас по-английски, и она, в общем, тоже из одной компьютерной игры из компьютерной игры Fallout это один из ее слоганов. И он там звучит так: War never changes. Война никогда не меняется. И, видимо, к этой мысли. В России начинают приучать, самочные на молодых ногтей, потому что война, судя по всему, будет долгой. В Москве школьников в обязательном порядке отправляют на военные сборы. Вот давайте посмотрим фото, как это происходит. Вот обязательный учебный сбор для юношей 10-х классов на базе совершенно непроизносимого московского центра патриот. Ну вот, кстати, я не знаю, противоречит ли новому закону фраза «ГБОУ ДПО», но я совершенно не понимаю, что значит эти прекрасные слова написаны кириллическими буквами. Но избежать вот таких сборов нельзя. Кроме того, в школы поступят комиксы о героях СВО, в которых школьникам расскажут о том, как российские войска без единого выстрела взяли под контроль Чернобыльскую АЭС, как эвакуировали жители Мариуполя и Волновахи. Ох, я даже боюсь сейчас просить показать нам эти комиксы. Давайте посмотрим. Козы. Да. Ну, вот такие вот героические, без единого выстрела, там какие-то самолеты стоят, которые разрушают электрические подстанции в Украине, из-за чего вся страна сидит без света. Ну, наверное, все-таки это происходит без единого выстрела. А, а, значит Эти графические новеллы создали студенты факультета анимации университета Синергии Проект разрабатывали совместно с Российским обществом знания. Как сообщают про Кремлевские издания, комиксы уже получили школьники из Москвы, Луганской, Волжского. Авторы проекта предлагают использовать графические новеллы как учебное пособие для уроков истории, классных часов и пропагандистских уроков разговора о важном». Комиксы передадут во все 42 тысячи российских школ. Ну, университет И... «Синергия» на самом деле, то еще та еще лавочка. С ним было связано с этим учебным заведением такое количество финансовых скандалов, вообще полностью неприличных. Это лавочка-лавочка. Ну, вот-вот нашлись теперь, вот нашлись теперь в тылу, так, такие прямо замечательные зайки, которые все нарисовали. А, это вот у нас но... теперь такое просвещение. У нас иноагентам запретили заниматься mm -hmm. просветительской деятельностью, но зато вот в России просветительская деятельность – это рассказать, что там было в Мариуполе и на Чернобыльской АЭС. Вот Видимо, ты сказал «но зато». Ты сказал «но ну, зато». Мне кажется, что слово «зато» – одно из самых страшных русских слов. Это вот то, что называется «нет худа без добра». Тоже страшная русская поговорка. Это называется то есть это смешивание, примешивание к совершенно бесприместному вот злу, да, какой-то кусочек добра, давайте, вот кусочек добра. Зато, да, Сталин убивал, а зато индустриализация, а зато войну выиграл. И вот это вот зато, оно абсолютно полностью размывает зло, а, примешивая ему зачем-то вот другое, убивал, все, зато... Госдума приняла в первом чтении законопроект, отменяющий наказание за преступления, совершенные в интересах Российской Федерации на оккупированных территориях Украины. А, так вот, в законе говорится, что индульгенция, слово-то опять какое иностранное, выдается на действие, совершенное до 30 сентября 2022 года, то есть буча. Буча. Это индульгенция. Это индульгенция. Забучу судить не будут. То есть это уже всем все простили нищетого. При этом у самих украинцев, которые были захвачены на оккупированных территориях и притащены в Россию, пока речь не идет о военнопленных, пленах пока идет речь о гражданских лицах, то у них нет никаких, никаких прав. Суд в России впервые рассматривал дело украинца. И у него нет прав даже на адвоката, о чем ему и сообщили в суде. Гражданин Украины Никита Шкрябин 29 марта 22 года был лишен свободы военнослужащим Минобороны. С тех пор он находится в распоряжении Минобороны в неустановленном месте. Российский адвокат Шкрябина Леонид Соловьев получил подтверждение, что он лишен свободы в связи с противодействиями специальной военной операции – а вот местонахождение самого Шкрябина, как и процессуальное основания для его удержания, адвокаты сообщены не были со ссылкой на информацию ограниченного распространения, то есть государственной тайны. В посещении адвокату было отказано. А военнопленным Шкрябином Минобороны при этом не признает, то есть это гражданское лицо. Адвокат обратился с жалобой в гарнизонный суд, который признал бездействие военного следствия законным. И суд что установил? Что Шклябин задержан за противоправные действия, при этом он не является фигурантом никаких, каких бы то ни было уголовных дел, и в отношении него не ведется преследование. А следовательно, какими-то процессуальными правами, в том числе на адвоката, он не обладает. А, вот, то есть это что? Гражданские лица Украины а, содержатся в российских а, тюрьмах, без предъявления обвинения, без защиты, без адвокатской помощи, без гуманитарной помощи, без связи с родственниками, без всего. Вот Я занимаюсь с марта судьбой 55-летнего инвалида по имени Роман Вуко из Гастомеля. Вот он с марта глубокий инвалид. Сидит в СИЗО в России без всего, да, без суда, без следствия, без обвинения, без лекарств, без всего. Зачем? Зачем? И как выясняется сейчас, ему ничего не положено, а судить его будут. За что? За противодействие спецоперации. Нет, У нас просто. Нет такой уголовной статьи. Нет уголовной статьи, плюс ко всему, я вот рассказала сейчас о романе он инвалид, который по своему заболеванию не мог оказать ни поддержки, ни противодействия никому, собственно. И что он здесь делает в русской тюрьме? Скажите нам, пожалуйста, с марта. Ну, у нас есть и другие свидетельства о том, что происходит с пленными и там, да. где они, в общем-то, называются пленными. А это видеоролик, который сняла телекомпания Лабутнанги ТВ из ямал автономного округа. И это интервью с мужчиной, который находился в украинском плену. Поскольку в Украине то, что происходит, называется войной, то, соответственно, и статус у людей, которые попали э, в руки украинских силовиков, он, в общем-то, довольно э, определен. Давайте посмотрим это видео. Более, что, насколько я понимаю, из оригинального источника его уже удалили. Нет, что вот можно сходить по контракту, там до Нового года 4 месяца, вот. У меня просто остался там кусочек до пенсии добить. Я вот только из-за этого, в принципе, пошел. Не били, ничего, то есть нормальное отношение было. Когда уже в Харькове в СИЗО, то есть, понятно, когда разрезали, то есть, все, ты видишь, и они говорят, вы находитесь, то есть, там-то, там-то, вот, Харьковское СИЗО, то есть, изолятора как бы, это, вы военнопленные официально сейчас, все, тогда уже, как бы, ты просто выдохнут, то есть, и все, что, ну, уже в тюрьме, то есть, тебя уже здесь точно не убьют, а там уже поехали с Харькова в Киев поехали, с Киева повезли уже вот под Ольгов в этот лагерь. Вот. И там уже сидели. А там уже на обмен. То есть там была конечная точка, то есть откуда меняют. Но многих ну, держали в СИЗО. Потому что там лагерь-то сам по себе, он как бы небольшой. Он там рассчитан на 300 человек. Вот, всего лишь. То есть у вас там было 300 человек? Не, у нас меньше было, там 150, наверное, вот так вот. Там, получается, как бы сами себе готовили, но там по сравнению с этими изоляторами, понятно, то есть тут кормили вообще, ну, три раза. Э -э, распорядок кормейский, в 6 подъем, в 10 отбой, то есть если кто-то там что-то, ну, режим нарушает, какие-то, ну, проступки там совершаются, постоянно приседание там или отжимания, вот это было, то есть такое... Ну, и выучили гимн их наизусть, то есть про Бандеру песню наизусть выучили. А, самое, что понравилось, это София Ротару, вот песню выучили, Червону Руту эту. Там постоянно приезжали всякие репортеры, то есть там, ну, иностранцы в основном, наших тут там, ну, не было там. Англичане там были, австралийцы, канадцы были. Еще ну, просто вот интересовались, как вас содержат, то есть там вот, все такое, то есть, как питание, то есть, опять же, зачем приехали сюда, чем будете потом заниматься? Вас все равно, говорят, поменяют, если поменяют вас, то есть сюда собираетесь обратно ехать, то, вот. там все в камерах, там иностранцы там все понатыкали, там же все... Вот европейцы, то есть у них там конвенция вот эта Женевская работает, то есть как бы они нам не зачитывали там и наши права там и все вот это вот полностью и приезжали говорю у них даже все это отслеживается в режиме онлайн они смотрят ну вот это вот как и Женевская конвенция у них там работала угу. при этом я хочу сказать что к Украинским военнопленным в России до сих пор никого не допускают, никаких ни адвокатов, ни тем более журналистов нормальных. И на прошлой неделе стало известно в начале этой недели, что вроде как допустили Красный Крест, но никаких сведений более подробных об этом нет. Кстати, вот этот вот человек румяный, толстячок прекрасный. Радыгин его фамилия. Он, кстати, чем не хватило там, до пенсии какой-то, там каких-то, да, там, пенсионер то он не очень похож, правильно, потому что он пенсионер в СИН у нас, он у нас тюремщик, Лоббатанги. Сенцова охранял, режиссера Сенцова. Лоббатанги это там, он там сидел. И совсем, совсем по-другому сидел, хотя, конечно, да, это военнопленные. Да. А тем временем в России появился спрос на украинские паспорта. Ха. Надо сказать, что пойди получи сейчас на украинский ты паспорт. Но их начали продавать на Авито. Продавцы утверждают, что эти корочки помогают перебраться в Европу. По словам анонимных продавцов, оформление украинского загранпаспорта стоит 80 тысяч рублей. Сейчас объявление уже удалено. а Бланки и оборудования для оформления биометрических паспортов, скорее всего, были украдены из Херсона. Но надо сказать, что эти паспорта все равно работать не будут. Евросоюз, собственно, принял специальное постановление, по которому загранпаспорта, выданные вообще в Ордло, и естественно бланки уже известны, какие выданы в Херсонской области, ничего не получится, и не покупать, не продавать их, естественно, не надо. Украинское гражданство сейчас вещь недостижимая для. Но по какой-то не очень понятной причине, хотя бы небольшой спрос именно на Авито, на эти паспорта все-таки был. Не знаю. Недавно губернатор Псковской области говорил, что страны НАТО раздают паспорта ЕС как бы у него в Псковской области, И угу. теперь вот а, паспорта Украины продают. Интересно, как, у кого же есть на них спрос внутри России? Ну вот, например, в Брянске, наверняка спроса такого нету, что в Брянске вот у нас вот здесь прекрасное видео. В Брянске считают, что жизнь в России отлично и хорошо. Слава богу, мы живем в России. Давайте посмотрим коротенькое видео из Брянска. А на самом деле шикарное. Я сейчас покажу, что значит жить в жопе России. Ее еще называют провинция. Смотрите. Вот здесь вот парковка. видите, какая параша здесь на парковке. Там еще дальше интереснее. Вот такой мусор и срачник. Рядом с жилыми домами мусорка, где бегают огромные крысы с размером динозавра. Вот в, вот в этом задрыпанном доме, задроченном старом доме, живу я. В подъезде встречает параша, который уже стоит, я не знаю, неделю. Вот такая мрачная картина. Культура здесь присутствует, присутствует. Мои белые чистые ботиночки. Провода торчат. А здесь круче. Вот так. Живу я на пятом этаже. Но почему-то, падла, не худею. А это подъездная инсталляция. А вот здесь кто-то повесил ссаный вонючий ковер. И он уже висит и воняет очень долго. Здесь живу я. Вот. Кто-то повесил. Казалось бы, возьми да уедь с этой дыры. А нет, друзья мои, я патриотка. Патриотка нашей страны, патриотка нашей России. Потому что если я скажу что-то иначе, меня, сука, в тюрьму посадят. Это прекрасная женщина абсолютно права. А, «Хорошо жить в России, но почему-то Россия по верховенству права». Немножко откатилась чуток. Откатилась и сейчас находится между Ливаном и кот дивуар вуар 107 место из 140 в мировом рейтинге верховенства права, составленной мировой э, организацией World Justice Project. За год Россия опустилась на 6 пунктов. всего-то на 6-то, господи ты боже мой! Уступает таким странам, как Грузия на 49-м месте, Казахстан на 65-м, Украина на 76-м, Узбекистан на 78-м, Беларусь на 99-м, Кыргызстан сотом Но пока опережает еще Мексику, еще опережает Турцию, опережает и Иран, где вообще внесудебные казни, как мы знаем, ну вообще нормы жизни. Но, что ж, право-право к праздникам замечательный праздник устроили э, в твери вот буквально в центре города на новогодней елке э, такие очень оригинальные украшения и мне кажется вот когда я смотрел на эти украшения вот прекрасные украшения в центре твери э, я понимал почему в то так у нас не очень хорошо с правом, потому что я не знаю было ли это видно на фотографии. Вот, но э, вот э, на этих бумажных фигурках там Байден, Зеленский, Макрон, Пугачева почему-то, вот здесь, видимо, Пугачева все-таки нету, и Галкин. И на этих э, фигурочках еще написано таким аккуратным почерком Оторви мне что-нибудь. Вот. Сейчас эти картинки уже сняли, ну, видимо, потому что, не знаю не пользовались популярностью, вот, но само по себе такое новогоднее развлечение, когда предлагают от человека что-то отрывать, не знаю, кому-то такие э, радость, видимо, доставляет. А в Москве э, тоже решили э, доставить людям радость, и в подъездах появились листовки э, с колючей проволокой. Э, вот, вот такая замечательная листовка. И, опять же, я не очень хорошо вижу, видно ли там надпись на этой листовке, но говорится о ней следующее. Великая Отечественная война длилась 1418 дней, а за отрицание фактов они ты можешь получить целых господи, 1825 дней. И дальше цитируется статья Уголовного кодекса о реабилитации нацизма. Видимо, ну, во-первых, я не знаю, видимо, московские власти или организаторы этой прекрасной акции полагают, что в Москве есть люди, которым нужна эта информация. А во-вторых, наполняет оптимизмом. Наверное, точно так же, как эту женщину, которая точно знает, что если сказать что-то по-другому, можно, конечно, уехать. Но уехать в места, как говорится, не столь отдаленные. А вот новость, особенно мне дорогая и близкая. Родители решили порадовать своего ребеночка и купить на Wildberries новогоднюю игрушку, которая поет новогодние песенки. Сейчас я должна уйти в маленькое лирическое отступление. В далеких в начале двухтысячных в Москве был такой бар Йорк, и надо сказать, что под утро совершенно пьяный один талантливый пиарщик. На салфетке в мою присутствие, но ну и с моим, надо сказать, глублением а, Нас написал патриотическую песню одну патриотическую песню, а потом просто подарил ее каким-то там поющим трусам. И эта песня хорошо известна всей стране. А, песня: мне даже ухо выпало. Есть она у нас? Сейчас. Вот какие песенки поет новогодняя игрушечка теперь. Только одну песню, больше никакую. А, видимо, когда дети видят вот этот странный предмет, вот так вот извивающийся и поющая женским голосом о том, что женщина хочет вот некоторому мужчину, это совершенно точно не нарушает никакие традиционные ценности, вот, не, не угрожает им совершенно никак. А если мальчику, а, судя по всему, мальчику и подарили? Тоже не угрожает, наверное опасно. Рассуждаешь? Там такая песня, что я думаю, вот как раз за это меня вряд ли привлекут. Ну что ж, еще подарочек? Еще один подарочек, да. Это вот мы можем посмотреть его на, на фото. А Это косметический патриотический набор со, со слоганом «Избавимся от нацистов, как от отвращение на лице». Из этого слогана я понимаю, что от прощения на лице этот набор вряд ли поможет избавиться, вот. и в стране, где использовался чай для всяких интересных мероприятий, где трусы мазали тоже интересными веществами и использовали парфюмерию для акций по ликвидации, таким набором лучше не пользоваться. Да. А чтобы мобилизованным не было скучно, власти Петербурга просят горожан сдавать баяны, сдают баяна, аккордеоны и балалайки для мобилизованных. Если вы живете в Петербурге и у вас есть балалайка, у вас ее конфискует Министерство обороны. В общем, в целях поддержания боевого духа сплочения, воодушевления на подвиги и морально-психологической разгрузки. Сдавайте, Баяна, говорится в сообщении администрации Московского района Санкт-Петербурга. А вот сейчас все-таки немного о хорошем. Посмотрите-ка на видеообращение вот этого вот чувака. Давайте-ка посмотрим. Он, конечно, не про баян, но там есть о чем поговорить. Это я тяну время. Пока. Старт. Всем здравствуйте. Меня зовут Андрей, фамилия Медведев. Я являлся сотрудником компании ЧВК «Вагнер». 6 июля 2022 года мы был подписан контракт сроком на 4 месяца. После подписания контракта я убыл на направление сальск в зону СВО, специальной военной операции на Украину. Дислоцировались мы в Луганской области. Непосредственно участвовали в боях под городом Артемовск. По распределению я попал в седьмой штурмовой отряд, четвертый взвод, был командиром отделения первого отделения. компания э, в одностороннем порядке изменили контракт э, продлив на, до 6 месяцев, не спрашивая на то мое мнение, после продлили до 8 месяцев, а в последующем э, я самовольно убыл по месту своему пребывания э, связано это скорее всего наверное с тем, что мне не очень нравится, что там начало происходить, а именно после начала поступления осужденных на военную службу вот. странные вещи убийства от своих же сотрудников от службы безопасности Вагнера осужденных тупые приказы которые давало наше командование бросая нас на мясо танки с автоматами отношения оскорбления избиения в целом данной ситуации ну, конечно многом сожалею что я согласился вообще туда поехать Ну, что сделал то сделал я хотел бы обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину хотел бы обратиться к начальнику Следственного комитета Российской Федерации, к генеральному прокурору, э, Генеральной прокуратуры России, э, к директору Федеральной службы безопасности. Э, прошу вас оказать содействие. Э, после моего самовольного ухода э, меня в службе безопасности Вагнера начали преследовать во всех возможных формах, гласных, негласных. Э, при этом подключают ФСБ к моему розыску, подключают органы Министерства внутренних дел, уголовный розыск. Я в настоящее время опасаясь за свою жизнь и здоровье. Я не совершил какого-либо преступления. То, что я отказался участвовать во всех вот этих вот непонятных маневрах Евгения Пригожина и каких-то еще его приближенных лиц... По мне так это справедливо, потому как э, все-таки живем в гражданском правовом государстве, придерживаемся Конституции Российской Федерации э, и сопутствующих законов. Я не совершил, повторяюсь, никакого преступления. Прошу оказать содействие, чтобы в отношении меня были прекращены какие-либо э, розыски, преследования, угрозы. А, также прошу оказать содействие, чтобы освободили парней, которых задержали в связи с моим уездом, из моего круга, с моего отделения, с моего взвода. И также прошу Федеральную Федерального безопасности в отношении компании ЧВК «Вагнер» провести проверку по факту совершаемых там преступлений и дать юридическую оценку привлечь к уголовной ответственности виновных лиц. Большое спасибо. М да. Андрюша без мы хорошо знаем в Руси сидящие. Прямо очень хорошо. А, Бывший осужденный, который попадал вообще в мысли и немыслимые передряги. А и мы ему помогали. После чего, видите, он взорвался в ЧВК «Вагнер». А потом ему разонравилось. Но он деддумовец, я понимаю, такая врожденная инфантильность. А, Чего-то как-то никто не за этому вопрос. А Андрюшенька, а ты что там делал-то с июня? ты там кашу варил ты там грядки полол ты там что делал и человек которому не дали квартиру как детдомовсу как сироте у него мать умерла а отец был за алкоголизм родительских прав хорошо его помню кидали его он сам сидел много-много раз и вот вот теперь, ну да, Владимир Владимирович Дорогой и прекрасный ФСБ. Спасите, помогите, а то что они? А ты что там делал? А не знаю, как это называется. Как это называется? Это хорошее слово, инфантильность. Хотя, видимо, по-новому закону его тоже нельзя использовать. Но мне все-таки кажется, я повторю эту мысль, что этот молодой человек прав в одном. А нельзя людей отдавать на расправу бессудную. И в этом отношении, конечно, не должно быть такого, что какие-то непонятные люди охотятся за другими людьми на территории России, а правоохранительные органы на это на все смотрят. Ну, не, знаю, не смотрят, отворачиваются. Хотя... Люди, которые поехали в Украину убивать, конечно, должны нести за это ответственность. Перед нами Но военный это, преступник. Все-таки эта ответственность должна быть по суду, по процедуре. И вина каждого такого человека должна быть установлена. Здесь Они согласна. Вот так, что приехали, молотком ударили, или кувалды там чем сейчас бьют. Я не знаю, какие у нас сейчас там правила. Правило, правило такое, правило одно, правил нет. Ну вот о чем говорил. Страшно. Тем временем, тем временем в Ростове будут судить тюремных врачей, которые издевались над заключенными. 60 человек рассказали о пытках. Известно, по крайней мере, доказано 40 случаев издевательств. Один человек получили травму, один умер. По делу проходит три человека. Экс зам начальника больницы заведующий психиатрическим отделением, и врач-психиатр. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Надо сказать, статья легкая. В инстаграме Ростовской общественной дательной комиссии ее председатель Игорь Амельченко увидел шрамы на теле заключенного и провел собственное расследование. Опросили огромное количество лиц. кто-то признал, что это было, пытки, сексуальные в том числе и добиться возбуждения уголовного дела получилось только после смены прокурора. Ну и вообще, конечно, это редчайший случай, когда, когда этот кейс с пытками доходит, пока еще не дошел, но доходит до суда, я готова биться об заклад. Получит максимум года два, а скорее всего, условочку. Вот в Иркутске три года уже почти, команда... Льва Пономарева и Петр Курьянов, правозащитник, сражаются с этой чудовищной машиной, где там уже доказаны, передоказанные пытки, а сажают все равно тех, кто о них заявляет. А знаменитое саратовское дело, пытка, пытки в больницах, оно просто как-то куда-то делось и растворилось, и умерло. И когда, когда все-таки меня спрашивают, зачем же заключенные идут на войну, а вот затем, Вот от этого. И зачем в России существуют в тюрьме пытки, а вот за этим, чтобы, чтобы выбить из человека все человеческое и сделать из него пушечное мясо. Все ради этого. Ну, где-то люди все-таки остаются, и люди остаются не без чувства юмора даже. Я... Наверное, более оптимистичная, не знаю, более позитивная новость из поселка Сиверский в Ленинградской области, где появилась антивоенная инсталляция. Об этом сообщает канал «Говорит не Москва». А там в местном гайд-парке объявили конкурс, и любой человек мог дописать любое слово к, к слову «нам». И вот это лучший, наверное, вариант «нам разгребать». Но были еще варианты, естественно, «нам жопа» и «нам конец». И что-то мне подсказываешь, что там вовсе ни, ни слова «конец» было. А, вообще в Сиверском а, такие акции почему-то происходят довольно часто. А, в июне появился плакат, а, там тоже у нас, по-моему, есть фото, да, «Ты не Петр I, ты Адольф II», а в октябре плакат против мобилизации с надписью «Нового года не будет», «Деда Мороза мобилизовали». Но, видимо, судя по Тверской новости, Деда Мороза мобилизовали, и он активно участвует в информационной войне против врагов России. Ой, какой ужас. Ну, давайте... А, я... Вот, вот да. еще одна, кстати, классная новость, а. классное фото из Перми. А, а, там а, вот такие а, антивоенные инициативы происходят, там... Пермики просто переименовывают свои Wi-Fi. А поскольку у нас люди любят искать Wi-Fi, через который можно подключиться на халяву, ну вот там есть в серединке две очень э, интересные надписи. No war in Ukraine, ну и Путин, и дальше уже совсем какие-то интересные слова идут. Очень хочется мне рассказать про свой пароль, э, но режиссер смотрит меня очень страшными глазами. Да. Очень страшными. Но, ну, слушайте, есть очень много сочетаний. И со словом «Фак», и со словом Путина и с датой начала войны, и много всего интересного. Принуждительно мобилизованный петербуржец Кирилл Березин не будет убивать украинцев. После его настойчивого протеста, несмотря на все проигранные суды, он проиграл все суды, и он не хотел идти на войну. Его все-таки переводят в военную часть под лугой, где он сможет служить, не беря в руки оружие. Он этого добился. Это можно, это можно сделать. Это сообщает нам Сота и адвокат Березина, Кифер Иванов. «Ранний Березин, молодец Березин, наш герой, сбежал из счастья предправка в Украину». И он это аргументировал тем, что верит в Бога, и участие в войне противоречит его религиозным убеждениям. В часть на него оказывали давление, в том числе командир угрожал ему насилие. Ему отказали по суду, по альтернативной военной службе в прохождении, но он все равно не сдался. И, несмотря на то, что уже городской суд утвердил это решение, он все равно отказывался идти на войну, и в итоге он на войну у нас не идет». Это можно сделать, не ходите а на войну, будьте как Березин. Россияне за, день, за один день собрали 30 тысяч рублей, но деньги небольшие, тем не менее, на штраф псковской учительницы за плакат «Мы хотим жить в мире». Ее зовут Ольга Санни, она вышла на пикет в сквер Пскове 24 сентября. Суд усмотрел в ее поступке дискредитацию армии «Мы хотим жить в мире». Учительница вышла, моментально ей собрали штраф. Учительница молодец, я бы очень хотела, чтобы таких учителей было бы как можно больше, и чтобы дети наши росли, не боясь сказать, что они хотят жить в мире, а не на войне. Якутия-Инфо. Суд назначил. Главреду Якутии-Инфо Тимофею Ефремову тоже 30 тысяч штрафа, тоже за скредитацию армии. И он рассказал, за что, за что назначили ты штраф, про протест горожан против мобилизации и сказал фразу. На самом деле так все фразы, конечно. Женщину же на фронт не отправишь. А, и вот, вот это, конечно, ну, с одной стороны... Мы феминистки протестуем против такого подхода. С другой стороны, в итоге, в итоге, этот штраф был отменен. И, видимо, женщину теперь можно отправлять на фронт. Так что я теперь не знаю вообще, как мне к этой, относиться к этой мысли. Женщину на фронт не отправишь, 30 тысяч штрафа. Потом подумали, да нет, можно. И отменили штраф. Ну, штраф-то все-таки был за слово фронт, которое. Не знаю, может быть, на него посмотрели и не, не русское слово, как никто его не знает. Давайте отменим считать. Ротфронт! Но И последнее на сегодня фото это фото из Читы. Вот такой прекрасный там, в кавычках, скульптура. Это ее установили, эту ледяную скульптуру военного к Новому году. И, в общем-то, людей, которые ходили мимо, они писали местным чиновникам, городским, что «ребят, ну нам это неинтересно, вот, вот, вот этот вот чувак с автоматом нам неинтересен». Естественно, чиновники что-то отвечали, и, как это принято сейчас, сразу как бы говорили, что те, кто пишет про автомат, они вообще все иноагенты. Не знаю, чьими иногентами можно быть в Чите. Я был в свое время в Четинской области. Это очень далеко как бы от Москвы, от Запада, от загнивающего там рядом только Монголия и Китай. Но тем не менее, вот там тоже нашлись иногенты. А, и все-таки, через, буквально через неделю, а, а, автомат с этой скульптуры пропал. Потому что, в общем-то, мы хотим жить в мире. Давайте мы будем обходиться в нашей жизни без автоматов. И мне кажется, что этот э, упавший автомат ледяной скульптуры, которая, в общем-то, должна радовать людей, это хорошее завершение для нашего стрима. Без автоматов, пожалуйста. А я хотела попросить наших зрителей, наших подписчиков, ну, во-первых, смотреть, ставить лайки, подписываться. Но, знаете, мы же в следующий раз будем выходить уже вообще перед самым Новым годом. А поприсылайте нам, пожалуйста, э, таких антивоенных антипутинских, смешных, хороших новогодних открыточек. Я тоже собираюсь сейчас уже такой альбомчик, у меня набрался и с Дедом Морозом, что он должен сделать, и все такое. какие картиночки такие, вот. Что вы хотите пожелать в Новом году нам всем, своим близким, себе? И все, что связано с миром и с концом войны, ну и, конечно, с тем, что мы хотели бы сделать с теми, кто развязал эту войну. И мы с вами обязательно увидимся в следующий четверг. А, в этот раз, в пятницу, да, извините, пожалуйста, я была у стены плаща в Иерусалиме. Я все новогодние открыточки положила туда, ходатайство, и вы знаете, что там написано. И давайте, дождемся следующего четверга, пожалуйста, подписывайтесь на мырк. Читайте «Семь на семь», «Горизонтальную Россию». Мы не говорим о борьбе башен и об интригах. Мы говорим о том, чем живет страна, которая, мы надеемся, все-таки когда-нибудь воспрянет от этой дурноты, которая на нее сейчас напала. И будет жить в мире. Пока. Счастливо.